Идется стоя Я хочу. мне ехать Автобус меня идет Туда, туда нужно ехать, мне, нем Я иногда туда не хочу